Атомная подлодка «Князь Олег» прибыла на базу Северного флота в томная подводная лодка стратегического назначения «Князь Олег» проекта «Борей», а прибыла на главную базу Северного флота, сообщили в пресс-службе по Севмош. Согласно информации компании, база в Североморске станет временным пунктом базирования субмарины. В дальнейшем она будет нести службу на Тихоокеанском флоте. Отмечается, что смотр подлодки провел командующий Северного флота адмирал Александр Моисеев. Атомный подводный крейсер «Князь Олег», построенный на Севмаше, прибыл на Северный флот. Это временный пункт базирования АПК проекта Барея, отметили в пресс-службе. Сообщается, что Моисеев проверил состояние АПЛ, а также отметил профессионализм членов экипажа и их желание как можно быстрее освоить новый подводный корабль. Кроме того сказано, что военнослужащие Северного флота пройдут курс по базовой подготовке на князе Олеге. Князь Олег – российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Пятый корабль проекта «955 Борей» и второй, строящийся по модернизированному проекту «955 АБарея. Андреевский флаг на подлодке подняли 21 декабря 2021 года. Как заявило руководство Севмаша, Это боевая машина, которая оснащена по последнему слову техники и достойно продолжит линейку кораблей серии, будет успешно выполнять задачи в любой точке мирового океана. Головной крейсер проекта «Князь Владимир» передали в 2020 году. Он несет службу на Северном флоте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.